Итак, возвращаемся на YouTube. Идем, идем, идем. Тут у нас бассейн. Водичка сливается. Лето закончилось, купаться больше не будем. Так, пролезем. Опа! Первый человек в нашей бане. Расскажите нам. Не, я не комментатор. Как? Я вот, я вот, ну, ну зачем? Вот надо было бабушке выкопать это самое, отвезти посадить, там бы аллею вот, сделать. Тут ты, знаешь сколько? Там бы аллею сделать. Так, расскажите, где у вас будет печка стоять. Тут на меня ничего не грохнется да я лепил, тут не может ничего упасть. Молодец, ты у меня вообще... Вот, Рассказа, здесь мы топим печку, здесь мы паримся. А здесь Что? мы... А сколько рост, может, у тебя на это, рост метра 43? Что у нас? а сколько? Я э, не знаю, здесь полы. Я говорю, полок сколько? А, полок? У тебя рост-то какой? подожди, На кудак рост-то у тебя катает. Метр восемьдесят два. Ну-ка встань-ка на этот. На кирпичик. Метр восемьдесят два. Так, слушай. Метр девяносто пять. Метр девяносто пять? Ну, нормально. Главное, веник у тебя шикарный. Веник, да. Даже на руду чем похож. Это черный. Ну, и все равно терновый веник сколько у тебя банька насколько сколько ты 3 на 3 3 на 3, 3, на 3. внутри 270 на 270 Крыш, крыша у нас вот да, это тоже так, так и вспоминается песня под небом голубым значит, <регулирование> нам заготавливать. Слушай, а может может этим поликарбонатом крышу закроем нормально будет? Нет, птички будут смеяться. А Сверху подумаешь, МЧСники летят, смотрят, как ты моешься. Поликарбонат не держит температуру. <сасширя> а что материал <сасширя> дорогой такой? Как дорогой? Все? Нет. Фу, а тут, а мне тут мельтешить <свот> Это у нас барь барьеры, чтобы чужие в не приходили мыться. <свот> <свот> <свот> <свот> у нас баня только здоровые, если <свот> Все, хватит. Ну что, нам? Нам, нам немного осталось. Чуть-чуть железо купить, да? Чуть-чуть всего. Чуть-чуть досочек купить. Чуть-чуть кирпичать, чуть-чуть печек. Да. Чего осталось? Совсем чуть-чуть осталось. Карандашики хреновые, твердый карандаш. Ты у меня такие карандашики куплены в это. Ну да им писать какое Отмечать. Да и писать хорошо. От дерева отмечать. ничего. Это инструмент, те, которые в бане париться не хотят. Ну, кляж один, конечно, да? За сумашку, ага, чтоб пар пошел. Ну чё, по... Ой, ты, какой-то камушек мне попался. Вот ноги наш, смотри. Пойдем, похвастаемся нашими этими то, что мы руками не делали. Пошли это тоже похвастаешься. А. Зачем? Что зачем-то? У меня классический твор... творческий осенний беспорядок. Ничего страшного в этом нет. Ты яблоки, не Яблонька? Ну, яблок а. зимняя яблонька, да? Она вроде руле... столько никогда не давала яблок. Яблоки краснеют тоже ну, буду... <сосы> Не, в этом году хорошо. На, компот делать. Ты чего? Подпорка лопнула. Да. Так тяжелая яблонька, на да, другую. Яброски, да? Другую подпорку делать. Красотень, наша красотень. Такое вот огромное яблоко. Даже не знаю, какой сорт. Торкузы. Сорт Крапивка растет. Да, вы, это первый хиробак. А, мы идем хвастаться. Это хорошо. Сколько там, Два года назад, е ⁇ да? Да. Красная. Он вырос. Ну, молодец. Как вас снять-то лучше, чтобы вас видно-то было. Наперевать. Да, они уже операцию начинают. А чё это дай пол-лапу черную, пол Кто кому? Модель. Павлик, принеси ему это самое ведро. Держи них вода, чуешь. Ведро, кормок принеси, они съели уже. Обойдутся, может, зато. Не обойдутся. Почему у меня уже здесь Скажи мне. Ну потому что я ее брала. Потому что у тебя все так вот тайт, вот заживела. Вот, вот, вот, вот покажи всем, что я у тебя сперла. Покажи. Инструмент Пок раскидывают по всей территории. Расскажи. Венщины это зло. Ну, пока это зло бегает за карма, и мы сюда сходим. А вот наши сидят. И вот у меня одна сидит, вот вторая сидит. И вот там раз, два, три, четыре, еще четыре гнезда. В общем случае у нас восемьдесят четыре яйца. Еще у нас живут будут. Там у нас приехал новый гусь. Гусь у нас заморский, серый крупный. Сейчас мы там гусей пересадим, и он пойдет к гусенькам. Нашему красавцу 4 месяца. Он такой красивенький. Да? Как тебя назвать-то? Скучно одному сидеть, не переживай, скоро пойдешь к девкам. Да, скоро пойдешь, глазки коричневые. Да, гусь с карими глазами. Да, скоро к девочкам пойдешь. Посиди немножко. Тут его вот охраняют. Да, тут его охраняют. Чего расскажешь? Петька у нас один бегает среди уток. Петрухин, тебе скоро девки приедут. Да, скоро у девки заморские приедут тоже. Петьку у нас никто не обижает. Все дружно живут. Да. Чего, подъели? Принесу супок Все, все, все, все, сидите, я вас не трогаю. Сиди, я тебя не трогаю. Насыпал? А чего вам никто ничего не насыпал? Никто ничего не насыпал. Куда-то хозяин сбежал. сокращать. только черных. Будете орать, оставим только молодых. Вот. Петька у нас Этот остается. Остальные Петьки у нас пойдут. Пойдут Петьки у нас куда-то пойдут. И оставим мы только черных кур. Черными носами с черными лапами. Чего, арестант? А, арестант. Скоро девки к тебе приедут. Ты им так и не насыпал? У тебя там? Почему? А раньше я у тебя сперла эту. Да, это есть. У тебя есть время? Да. А что ты такое делаешь? Да. Ты, ты зачем мой спер? Да. Ты зачем спер у меня стиралочку, ковриков? Сейчас это. Ну а что ты из нее решил сделать? Я решил ее расходить. А, ты из нее сделаешь эти? Двери. А попану, да и всё. я Рядом, зачем эта фигулька? Лайфа <laughs> сосед пускай сам додумывается, то я вам не показываю. <laughs> так, исторический момент И двери готовы. Так, так, Встал тут попа, что все тут созерцали. Да. Созерцание. <сimitation> вот хочу что ты хочешь сказать? Не мешай процессу упорческому. Метр двадцать ехали, им тоже. А мне-то зачем? А мне-то зачем метр двадцать? И, И ты меня тоже туда же. Да, Вот так. Ну, какая ответливая. Сюда, так они перепрыгнут, наверное. Да, ничего не прыгайте, их так кормят. Так, что у нас будет? Будет два будет. Надо взять брать инструмент для парилки. Маленькая, иди уже и кусик накормяй. У гуси у меня накормлена. Ну, гуся. Я не снимала практически два месяца так. Вон они, беденькие, сейчас сюда доедят, а ты им даже ничего не насыпал. Сейчас, ребятки, я. Ну ладно, пойдем тогда. Насыплем им за Заодно покажем, чем я их кормлю. От рождения. От рождения. Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? Чего? бы Филиппо надо, да? да вот. И пойдем, и пойдем, пойдем. Так, чем мы кормим? Чем мы кормим? От рождения, и до конца. Вот такой мега корм растут хорошо. Никаких стартов не было. Это у нас кота сидят на данном корме. Гвардия! А? Гвардейцы! Молодец. Так вот, да? Вот. Что-то притихли, чего-то ожидают. Братья. Братья. Адекватно видно с ним. место. вернем на место. Ты чего уже там дверь поставил? Дверь, дверь, дверь. Опа. А тут мы освобождаем место для гусят. Для гусят освобождаем. Еще <Слышко> им тут места хватит? У нас тут теплицу порвало. Киприса последний год, так что нам тут ничего не страшно. Все, сейчас дверки приделают и сюда переедут наши гуси. Объедать крапиву, надоедать огурцы. Вода у нас в этом году ушла на полтора метра, поэтому водички у нас хватало только на поесть животных. Так что вот все так это посохло. Засуха нереальная, дождики только-только у нас, а мы не унимаем, у нас будет место для гусей. Тут остатки помидор, красные, желтые, вот эти последние это растут, и все. и сюда переедут другие гуси. Или утята переедут. Чем-то не будет, но переедет. Так что теплица прекращает быть теплицей. Прекрасное решение. Ну, на всем прощаюсь. С вами. Всего хорошего.